Алло, Владимир Егорович, добрый вечер. Это Андрей из Николаева. У меня два коротких вопроса. Значит, ну первое. Пользовались ли вы в своей практике препаратом Тимол? Вот, если пользовались, что можете сказать? И второй вопрос, это, допустим, если формируем отводок, значит, возможен ли такой вариант для предотвращения слета пчелы, допустим, закрыть литки дня на 4, ну, при этом, естественно, обеспечив там ну, отводок там, водой, жидким сиропом, можно как бы, ну, допустим, за 4 дня пчела потом опять слетит, или она может есть вариант, что она останется. Допустим, Ну, вот такие вопросы, пожалуйста, ответьте. Ну, практикую такое на 3 дня закрывать при формировании. Отводка закрывает на 3 дня. Ну, конечно, летную пчелу вы всю не удержите, она даже перезимовав, и то бьется на старое место, уходит. А если вы на три дня закрыли, ну, останется там процент, большая часть уйдет, конечно. Если уж вы хотите полноценный отводок сделать и сохранить там побольше летной пчелы, так, чтобы запустить его в развитие побыстрее, отвезите на неделю куда-то, ну, с этим нужно будет смириться. Вот тогда вы сохраните... Все, что вы как сформировали, так и сохраните. А так, да, практикуйте, знаю, я сколько делал, но все равно большей частью уйдет. Спасибо, ну, по отводку я понял, а насчет Тимола? Да, виноват. Тимолом никогда не приходилось пользоваться, извините, забыл я за первый вопрос это те, кто пользовался, только спрашивать, не приходилось, у меня не было практики этого препарата. Помню по, по Союзу еще фенотизеин, Фольбекс, вот эти были препараты. А стимолом, только говорю, что на слуху знаю, есть такое. Так что, извиняюсь, не пришлось, не пришлось мне столкнуться с ним. Ну, все равно спасибо. Владимир Григорьевич, если семья двухматочная, в трех корпусах уже, трудня полно, ну, неизбежно роение, до акации еще минимум 20 дней. Если сейчас сделать на верхней матке отводок, отнести в сторону, а Нижнюю матку изолировать в изолятор уже сейчас? Или все-таки ну, за 10 дней до акации? То есть через 10 дней? Спасибо. Да, подождите, если ситуация еще рабочая в семье, ну какой смысл спешить за 20 дней закрывать? Пускай выдержите, уже тут осталось недельку еще. Посмотрите по состоянию, закройте матку в изолятор на неделю позже, все на все. А если на тот момент закрытия матки в изолятор будут маточники с, ну, с мат, заложенные маточники, что делать тогда? Вот тогда вам нужно их всех уничтожить, эти маточники. И причем сразу уничтожить зрелые, и затем через неделю снова проконтролировать, уничтожить остальные, потому что те подоспеют, вы все открытые, вы не все можете увидеть. Так что ревизия будет в два этапа. Первый этап, первая партия уничтожает имеющиеся уже печатные, и через неделю вторые, которые остались, были молодые, их запечатали уничтожить. И тогда будет все нормально. Ну и тогда выпускаем матку, уже, я так понимаю. Это имеется ввиду уже после цветения акации? Я правильно понял? Не-не, перед, перед цветением акации. То есть, если я правильно понял, за 10 дней я, делая и я, когда буду заключать матку в изолятор, обнаружу маточники, то я их удаляю, через 7 дней делаю ревизию, и через 3 дня еще выпускаю уже матку с изолятора перед докацией. Да, правильно. Правильно. Спасибо. Владимир Егорович, здравствуйте. А как вы думаете, вот я объединял две семьи общим магазином, и было все нормально. Ну, Разделительная решетка над гнездом у обоих. А вот это было во время взятка. А если вот безвзяточное время, будет тот же эффект. Так, требуется уточнение. Вы объединять планируете... Вот уже в летний период, да? Или это касается ранее весны, у вас получилось объединить, все нормально. А сейчас какое объединение вы, о каком говорите? Смысл этого объединения, объединение на взяток. Просто, как бы, сейчас хочу изолировать маток, и, и получается, тогда нужно это все сделать одновременно и поставить общий магазин. И это, получается, надо сделать за 6-10 дней до взятка. А взятка еще как такового, допустим, нету И объединение вот в общем магазине, в объединяющем, нормально пройдет? Что-то маленько сомневаюсь. Так, как-то я запутался в мыслях. А ну, сначала давай. У вас семья работает с двумя матками, или вы присоединять будете семью, то есть матку другую? Уточните, пожалуйста, начните сначала. Какое положение? У меня двухсемейное исполнение, горизонтальное, со сплошной перегородкой между ними. Я ставлю на них общий магазин. Это если во время взятка, то нормально. А вот если вот с изоляцией маток и до взятка, вот такой вариант. Ага, вы хотите, работали в двухсемейном, а теперь вы хотите запустить, убрать глухую и поставить решетку в двухматочный запустить на взяток. Так, надеюсь? Ну да, только перегородку между ними не убирать глухую, а сделать сверху разделительную решетку у обоих и потом поставить общий магазин. Вот такое объединение. Объединение в магазине будет. Глухую перегородку не убирать между ними. Так, ну что-то я потерялся я в мыслях не убирать. Две матки работают, между ними глухая перегородка. Вы глухую перегородку не убираете. Оставите магазины через разделительную решетку сверху. На верхнюю матку только. Еще, пожалуйста, прошу уточнение. Владимир Егорович, у меня... Горизонтально матки в одном уровне, две, две, две матки, ну две семьи горизонтально, через глухую перегородку. По 8 рамок у каждой, вот гнездо. И, значит, закрываю сверху разделительной решеткой и ставлю общий магазин. Вот так. То есть матки друг друга не могут даже через разделительную решетку потрогать. То есть, ну и начинает в магазин от обоих приходить пчела, ну, как бы складывать туда мед. Вот во время взятка такое дело работает, а до взятка с изоляцией маток, то есть маток под разделительной решеткой, разделительная решетка, чтобы, чтобы пчела, значит, получается объединялась только выше в магазине. Ну, как бы понимаете, своя пчела от одной матки, допустим, от левой она будет ходить вверх и складывать, и от правой будет ходить вверх и складывать, и как бы по проторенным дорожкам, то есть они не будут ходить, э допустим, от правой, будет ходить через магазин к левой, там, ну, чтобы посмотреть, а что это здесь другая матка. Ну, как бы так вот. И во время взятка такое дело работает. А вот если я сделаю, заизолирую э маток в изоляторах, я в Миленинске делаю внутрирамочных потом, значит... Э над гнездовыми вот этими корпусами, объединенными, не объединенными, а с, с, со сплошной перегородкой, над ними разделительная решетка и общий магазин. То есть они работают на общий магазин. Наконец-то понял, извините. Система Озерова. Ну, это, конечно, сработает. всадите в изолятор. Единственное, вам нужно будет когда положите сверху общая разделительная решетка и общий магазин будет, то как меру предосторожности положите пленку наглухо и от двух уголков, от одной матки от уголка и от другой, вечером отверните, сделайте небольшой просвет, пускай они постепенно, только ночью это сделают. Ну, как обычно, вот классические прием, когда я рекомендую присоединить вот весной, матки или осень. Точно так вы сделаете и сейчас, если это будет касаться беззяточного периода, то есть такая экстрим, рискованная ситуация. А все, ну, наконец-то понял. Система озера Две через вертикальную, надо было сказать, глухую перегородку. А то сказали горизонтально, я вот, ну и все, у меня сразу извилины отказались как-то воспринять. Через вертикальную глухую перегородку, да, система озерова, сверху общеразделительная решетка, и пчела от обеих маток работает на один общий магазин. Но только насчет примирения, вот сделайте и в беззяточный период, вы подчеркиваете, сделайте вот такой подстраховочный вариант. Положите пленку и от Отверните и сверху будет магазин и отверните уголки у каждой, для каждой матки, чтобы пчелы обменялись там уже в этой, в общем, этом магазине, супермаркете их, для разнесения и обмена феромонами, запахами. Так что все сработает. Спасибо, Владимир Егорович. Как сам не догадался, правда, так просто. Спасибо большое. Добрый вечер, Владимир Егорович. Я хотел спросить, э, при э, изоляции э, матки в изолятор Хмары, ну такой треугольный я видел, э, эти самые маточники пчелы не будут закладывать такие после посадки матки. И второй вопрос я вижу на многих видео, что полностью закрывают верхнюю часть улья пленкой. Я не пойму, ну на зиму может быть да, а что летом тоже закрывают. Я не могу... Какая роль пленки сверху? Спасибо. Ну, пленка у меня лежит сверху, просто вместо потолочины, чтобы не было прямого контакта пчелы с тканью, с утеплением. Вы знаете, как пчела относится к разного рода материи. И грызут ее, и там мусора столько будет. Поэтому пленка лежит произвольно, не наглухо. И в любой момент, если нужно посмотреть на рамку с какой-то стороны, вы отвернули часть, и любую вентиляцию можете сделать отворотом этой пленки с утеплением. Так что ни, никакого, никакой проблемы. Я и занимаюсь этой пленкой уже лет, наверное, 20 как минимум. Так, это что касается первого вопроса. И, то есть второго вопроса. Первый уточните. Зашел я в, в, в, проникся вторым вопросом. Первый, напомните. Первый вопрос. При изоляции матки в изоляторах хмары пчелы не закладывают свищевые маточники? Спасибо. И пленка я вижу, а летом тоже пленку накрываете или только на зиму, когда утепление надо ставить? Спасибо. Пленка круглый год. Вот я только что вам говорил за лето, за лето. Зимой понятно то же самое. Отворачивается сзади просвет для потолочной вентиляции. А лежит пленка круглый год. Что касается свечевых маточников, а то опять забуду. Да, конечно, могут потянуть, если матка по своей репродуктивной способности не особо. Яичники могут выдавать не совсем активный феромон. И пчелы могут закладывать свечевые маточники. Ничего страшного я не вижу в этом. Можете их просто уничтожить, уничтожить самому. А чаще всего это делает сама матка, когда вы выпускаете матку уже с изолятора перед взятком или когда закончился взяток. Они даже, даже при выходе молодых маток они их будут гонять сами пчелы, когда вы выпускаете старую матку. Если семья была перед этим в рабочем состоянии, если в раевом и вы закрыли матку. Желательно, конечно, маточники уничтожить, потому что там выскочит с молодой маткой, и при матке в изоляторе даже и не, и не задумывается. В общем, два, два положения. Либо, если в рабочем состоянии матка сама их уничтожит, когда выпустите, а когда в райовом семья была при изоляции, значит, там уже нужно вам уничтожить, потому что, может быть, Чемоданное настроение и в действии. Вы, выскочит рой. Спасибо за ответы. И еще одно. Эти изоляторы хмары, это я видел на ролике в интернете. Это жена хмары продает изоляторы. Спасибо. Да, это Галина Федоровна Хмара, жена нами уважаемого покойного ныне Петра Яковлевича Хмара. Это их фамильный бизнес, запатентованный в трех странах. Выпускается на заводе проборостроения в Киеве. Считается как фабричный. Так что, если контакты я, по-моему, давал, если нужно, повторю. Да, это... Это так. Да, если можете, пожалуйста, скажите номер телефона. Спасибо. 095 830 70 51. 095 830 70 51. Алина Федоровна. Спасибо, Владимир Егорович. Добрый вечер, Владимир Егорович и пчеловоды. Значит, вопрос такой. Если на, ну, при двухматочном содержании на нижней матке потянули тихую смену и положить просто сетку между ну, первой маткой и второй, которая вверху, обгуляется ли нижняя матка? И вообще как лучше поступить, если не делать отводок на старой матке? Именно так и делать. Если потянули внизу маточники на тихую смену, сразу наглухо перегораживать, и внизу обгуляется матка, как автономная семья при обычном положении. А вверху будет работать плотно. Затем уже как распорядиться этим таким, дуэтом двухсемейным это на усмотрение пчеловода и по ситуации взятка. Понятно, спасибо. Объединить их опять в двухматочное содержание можно? Нет, уже нельзя. Если объединять, то только через сетку. Три недели должны постоять семьи в таком положении, через сетку. Пока матка нижняя не выйдет на максимальную яйцекладку и не заработает у нее феромон, как у уже взрослой, проявившей себя полноценной матки. Только тогда постепенно их можно примирить. Старую и молодую матку. Но это уже будет под подсолнух. Сезон у нас короткий, так что... Самое начало моей практики пчеловодной я занимался таким двухматочным. Долго, мучительно и... Ну... И не стоит того. Сезон уже заканчивается, только тогда ты подходишь с этой темой. Так что... Там, ну, видно будет. Рассоединить можно их, в принципе. И они до подсолнуха будут нормальными, равноценными семьями по силе. Между ними ротацию выровнять одинаково. А обгулять, самое главное сейчас, задача об...